Наш эфир продолжает программа час Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте поговорим о нашей демократической или э, все-таки социалистической партии. Я имею в виду. Да, о ней это мы и поговорим действительно. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И вообще у нас такое вот нехорошее совпадение. С него я и начну. Историческое. Дело в том, что 24 февраля 1920 года, то есть, заметьте, ровно сто лет назад, в стране, которая называлась, правда, Германия, немецкая рабочая партия сменила свое название. И стала называться, как вы все догадались, национал-социалистической рабочей партией. Что было дальше, все мы, к сожалению, знаем. И это лишнее напоминание о том, что там, где социализм, там все заканчивается, ну, вы знаете, как заканчивается. И то, что мы с вами наблюдаем последний, ну, на самом деле, мы давно это наблюдаем, да, но уж сосредоточимся, ограничимся, вернее, праймари с демократическими, а точнее, событиями последних двух недель. Все указывает на то, что... А демпартию уже окончательно захватывают, но ну, они называют себя, естественно, демократические, а не, не национал, а социалистические силы. Но суть по большому счету, не меняется, силы вполне тоталитарные. И более того, даже такие, казалось бы, безотказные представители либеральных СМИ, как Крис Мэтьюс, Uh, у которого там Обама вызывал какие-то, да, странные, я помню, говорил, uh, да вы все сами помните, какие-то странные движения в штанах, uh, он uh, сказал, он раньше уже отзывался о том, что социализм – это плохо, а после Невады вообще сказал, что ситуация как uh, с захватом, опять же, нацистами Франции. И его за это сразу же заклеймили, опозорили и так далее, но в какой то веке, Крис Мэттис оказался в роли тех самых часов, которые показывают правильное время. И действительно, мы наблюдаем э, кризис, э, развал, если угодно, гражданскую войну внутри партии, хотя э, те из нас, кто следит за левыми идеями, зрелище не самое приятное, но приследить надо, они-то, я думаю, не удивлены и согласятся скорее с теми аналитиками, которые считают, что... В общем-то, то, что происходит, это ну, закономерный финал того, что творилось. С демпартии, ну начиная где-то, наверное, еще с Вудра Вильсона. Даже несмотря на э, вроде бы относительно адекватных в чем-то трумана или даже Кеннеди. Хотя это спорные персонажи, но не будем тут уже упускаться в истории а, Странным образом ситуация немного похожа. Я в прошлый раз говорил, что обратите внимание на картину в Ирландии. Демпартия, она повторяет эту ситуацию, потому что, помните, в Ирландии есть некий центр, который представляет эстаблишмент. когда центр всем надоел, то кто-то должен был заполонить образовавшийся вакуум, правых сил не оказалось, его заполонили Шинфейн и Ирландская республиканская армия, их боевое крыло. То же самое мы видим в партии демократической. Как только центр истеблишмент дал слабину, то туда за неимением адекватных консервативных кандидатов этот вакуум заполонил левый популист, точнее говоря, Сандерс. И теперь, естественно, истеблишмент пытается спастись, но спасители как-то не работают потому что Байден, который вроде бы уже официально был записан в, в будущие кандидаты, теряет, проигрывает все новый и новые праймери, хотя, конечно, там все еще впереди. Попытка вытащить Патрика, она тоже ни к чему не привела. И вот тут включился Блумберг. И включился он, ну, прямо скажем, безрадостно, потому что его на последних дебатах все порвали, и он выглядел довольно-таки жалко. И даже когда он пытался говорить, Блумберг не, не симпатичен, если что, но когда пытался он вроде говорить разумные вещи в адрес Сандерса, то Сандерс от них отмахивался, а Блумбергу даже не хватало силы и смелости, все эти идеи развивать и о коммунистических симпатиях Сандерса, и о домах, и все такое. Вот вбросил идею, Сандерс, естественно, более опытный боец, отбился, и Блумберг все завел И в этой связи видно, что сейчас, как ни странно, ситуация на праймериз демократов, она является собой такую если хотите, зеркальное отражение того, что было 4 года назад на самом деле. Ну, потому что, вспомните, конечно же, все это достаточно, ну, все сравнения, они не могут быть точными, но аналогии на лицо. Вспомним. Четырех кандидатов, которые считались основными претендентами. Джеб Буш, вроде бы establishment, все думали, что он изначально и победит. Тед Круз, представитель консервативного крыла. Рубио, так условно говоря, ближе к центру, но с какими-то консервативными тоже симпатиями. И человек со стороны, без какой-то твердой вроде бы философии. Трамп с набором популистских идей. И вы помните, чем все закончилось. Смотрим на демократов, у нас есть воплощение обамовского и левого прогрессивизма, это Уоррен, есть представитель эстаблишмента. это Байден, но Бутиджич, хотя он, конечно же, левый, но его, так или иначе, он играет роль тоже почти умеренного в духе того же Рубио, и есть человек со стороны, это Сандерс, который все под себя и подминает. Но при этом, если вспомнить ту классификацию, которую я тоже вам однажды предлагал, а именно, что, условно говоря, президенты, да и в данном случае кандидаты, так или иначе, делятся на игроков, конформистов и идеологов, то Трамп-то был, конечно же, игроком, человеком, который, вроде бы не представляя определенное направление или философию, умело обращается с какими-то наболевшими идеями и вопросами и привлекает на свою сторону самых людей с как раз самыми разными взглядами, что ему и помогло. Сандерс – идеолог. И хотя тоже он к себе притягивает людей довольно-таки разных, что удручает, потому что если в демократии такие разные, то в партии демократической, я имею в виду, такие разные люди, что их может притянуть Сандерс, то все еще хуже, чем мы думали. И вот попытка Блумберга, это как раз вбросить себя. Это как раз, если хотите, вот такой вариант Трампа. То есть, действительно, игрока, который менял множество партий и взглядов, ну и вроде бы будет себя подавать только не таким агрессивным, атакующим кандидатом, как Трамп, а примиряющим, хотя это у него не очень-то и получилось. И если вернуться к немного к дебатам, то во всех этих перебрасываниях идеями, хотя там и мелькали какие-то попытки даже защищать капитализм, но, в принципе, все, что мы слышали, это опять, что так или иначе налоги надо повышать, что все эти безумные программы по зеленому курсу надо воплощать, и хотя Бутиджич там что-то говорил, что это еще не скоро и так далее, там подобное, то есть пытался вроде именно роль умеренного играть, но Уоррен, вы помните, давил, что быстрее-быстрее будут рабочие места и так далее, хотя я сильно сомневаюсь, что эти рабочие места будут, а если и будут, то, скорее всего, они будут в госсекторе, а никак не в производственном. И опять на все это уйдет огромное количество денег, и все это будет и ваших, между прочим. И все это будет, конечно же, не сразу, потому что она говорила, что нужны научные разработки, еще что-то, еще что-то. И, разумеется, повторяю, это все точно будет исходить из госсектора. И тот же самый Бутиджич, кстати, сцепился когда с Клобучер, то заметьте, из-за чего они сцепились. Он обвинил ее в том, что она голосовала за то, что английский должен считаться официальным языком. То есть, человек, который якобы умеренный, тем не менее, считает, что в стране культуры, которая основана на английском языке, он таким не должен быть. Это тоже показатель. И вообще, если взглянуть на этих дебаты, то видишь, что, несмотря на то, что периодически Сандерс и кто-то там еще, но остальные я имею в виду, говорят, что мы там хотим, чтобы у простых граждан все было хорошо и так далее, но что к реальным интересам простых граждан у этой публики абсолютно никакого нет интереса и никакого отношения. Потому что нелегалы, прежде всего, эти вот абстрактные рабочие места, которые, однако же, приведут изначально к потере огромной рабочих мест с переходом на зеленые источники энергии, которые, естественно, из-за того, что они дорогие, будут субсидироваться государством, следовательно, поднятие налогов. И, простите, а где интересы людей, которым нужно только, чтобы работать, получать деньги и чтобы их не убил пьяный представитель, извините, другой страны, находящийся к югу от границы. А об этом демократы особенно не беспокоятся. И таким образом, если мы с вами еще и взглянем на то, что говорит, например, Джеймс Карвел, знаете наверняка такого стратег демократической партии, то он э, открытым текстом, в общем-то, говорит, что э, э, сейчас такая ситуация, что то, о чем говорят демократы на своих э, дебатах, это вообще никак не связано с, с Америкой, потому что все эти зеленые источники энергии, все эти, э, защит, вся эта защита нелегалов, это все ведет к кризису. Карвилл вообще заявил, что он в отчаянии, в ужасе и так далее, что демократам конец, но не знаю, так оно или нет, потому что, знаете, с одной стороны все вроде бы складывается хорошо, и действительно Сандерс на самом деле идеальный кандидат, потому что если появится он, то... Демпартия придет в полный, не знаю какой, кризис, упадок, еще возможно, или уже окончательно переквалифицируется в социалистическую партию и будет либо вытеснена, либо распадется на какие-то части, либо еще что-то вариантов много. Но это то, как должно быть. К сожалению, очень часто. Когда вот видишь, что ситуация, ну, вот все складывается так, как должно быть, и чувствуешь полную уверенность в результате, и эта уверенность, она усыпляет. Я могу вам привести примеры и спортивные и 92-й год футбольные, так как это мне более знакомо, помните финал дания германия кто верил в победу Дании, никто. И то, что отмечали мы недавно 40 лет, это победа сборной США над сборной ССР на Олимпиаде, тоже никто в это не верила получилось и в этой связи да все указывает повторяю на то что сандерс если получает номинацию то провоцирует необратимые последствия внутри партии проигрывает трампу и дальше мы смотрим как демократы из этой ситуации выбираются и получаем от этого удовольствие но именно потому что все так хорошо и выглядит вот как-то это меня немного беспокоит. Возможно, я слишком пессимистичен, но в такой день, как сегодня, повторяю, кто в 2020 году думал, что та самая партия, с которой я начинал свой сегмент, придет к власти и устроит то, что она устроила? Ну, практически никто, я думаю. А Мы это с вами видели. Поэтому опасность так называемого демократического социализма, а на самом деле просто социализма Сандерса и той силы, которую он привел в партию, и которая может прийти к власти в Америке, это действительно пугает. Даже повторяю на то, что ну, вроде бы не должно такого случиться, все указывает на противоположный результат, но опасения есть. Вот немного пессимистично, но на этом я, пожалуй, зако закончу. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам э, слово. Нет, давайте теперь э, к шпионским страстям перейдем. Mm -hmm. э, да, у нас тут ситуация такая, что э, вроде бы, как мы узнали, э, получает у нас разведка данные о том, что российское вмешательство снова готовится, и что целью его будет переизбрание Трампа или помощь Сандерсу. И что Шелби Пирсон, представитель разведки, он об этом рассказал комитету Палаты представителей, а потом вдруг стало выясняться, что вообще-то он совсем не то говорил, что надо, что его не так поняли, что никаких твердых Понятий, утверждений и аналитических выводов на самом деле нет. Что вообще непонятно, зачем он все это сказал, кому сказал и так далее и тому подобное. Так что все это опять зависло в воздухе и получился эдакий пшик. Но что в этой ситуации, какие два момента я выделю. Во-первых, реакцию опять же демократов. Тот самый Карвилл, про который я вам сегодня говорил, он выстроил совершенно замечательную параноидальную сеть, что да, Путин должен помогать Сандерсу, потому что если Сандерс победит на праймарис, то он точно проиграет Трампу, и таким образом Путин помогает Трампу. Я не знаю, что Карвел курил перед тем, как это сказать. Если честно, знать не хочу. Но рекорды побил, конечно, Суолвелл, небезызвестный да, конгрессмен, который, вы помните, издавал очень странные звуки. Не то газ, не то кружку двигал. Мы так это никогда и не узнаем. Но вот Суолвелл сказал, что если Путин помогает Сандерсу, то Сандерс не виноват. А вот если Путин помогает Трампу, то Трамп виноват. Я не выдумываю, вы можете найти это видео в сети, оно выложено. И Своло это говорил на полном серьезе. Но понятно, что эта шизофреническая реакция, она была ожидаема. А вообще, я думаю, что сама по себе ситуация сейчас такая что не нужны даже какие-то там брифинги, не нужны какие-то сложные выводы, чтобы так понять. Разумеется, как и перед любыми выборами, кремлевский режим будет пытаться на них какое-то влияние оказывать. И разумеется, что уже давно пора понять, смысл не в том, чтобы победил Трамп, от которого Путин ничего хорошего не видел это время, а напротив, как я вам уже говорил, тут про него все забыли. И даже не в том, что победил Сандерс, хотя любители коммунистов Сандерс, ну по идее, конечно, более подходящий кандидат. Но дело не в этом. Дело в том, что, естественно, как уже не раз говорили адекватные аналитики, а такие есть смысл в том, чтобы создавать дестабилизацию в обществе. И в этом плане поддержка такого кандидата, как Сандерс, естественно, дестабилизация и попытки еще больше акцентировать внимание на Трампе и на их противостоянии с демократами, ну, это тоже дестабилизация. Поэтому здесь все понятно и, как бы, повторяю, не нужно, не нужно даже ничего особенного тут выдумывать. Это все безусловно. Как... Если вспомнить то, что говорил Уолтер Бедл Смит, посол в Советском Союзе и глава ЦРУ какое-то время, то наш враг, ну, на имел в виду Советский Союз, но, к сожалению, ничего не изменилось, постоянно ждет и ищет слабое место и будет делать все, чтобы нас изматывать, чтобы нас раздражать, чтобы создавать у нас нестабильную обстановку. Написано было, кажется, в сорок девятом или 1950 году, даже когда Смит еще не возглавлял ЦРУ, а, по только вернулся из Москвы. Но абсолютно ничего не изменилось, и то, что он сказал, подходит и на день сегодняшний. Вопрос в другом – какие контрмеры нужно предпринимать? Я не могу советовать разведсообществу, какие контрмеры нужно предпринимать. Я надеюсь, они сами что-то там предпримут. Тем более, что произошла очень интересная перестановка, чем она была вызвана, этим брифингом или тем, что Магуайр, которого там уже действительно замордовали все, и так и собирался уходить в любом случае. Но то, что на пост главы разведки назначен Гринелл, пусть даже временно, это, я считаю, очень хороший ход, потому что Гринелл человек очень-очень интересный. Вы знаете, он дипломат и... Хотя, вроде бы, он с разведкой напрямую не сотрудничал, но за его долгие работы в ООН, в области внешней политики, отношения, так или иначе, безусловно, у него были. С разведкой, в том числе с немецкой. Так, напоминаю, он посол в Германии. А я опять для начала прокомментирую то, как отреагировали левые. Потому что, вообще-то, надо было радоваться. Гринелл меня это абсолютно не волнует, но приходится на это внимание обратить, он гей, и вроде бы надо радоваться, что на такой пост назначают гея, хотя когда-то вроде бы, да, в разведке, ну, в английской там всякое бывало, а в американской, ну, казалось это практически невозможно. Пожалуйста, кто назначил гея на такой пост, ужасный республиканец Трамп. Радости нет. Зато вдруг выяснилось, что Гренелла – это, естественно, путинский агент. При этом, когда Гренелла, будучи послом в Германии, тормозил северный поток знаете да северный поток 2 и обещал всем немецким фирмам которые сотрудничают с россией санкции и говорил что северный поток он поможет россии и будет мешать интересам европы сша и кстати говоря украины то его либеральный истеблишмент европейский проклинал а в америке как я сам это читал прошу прощения, а, говорилось о том, что Гринелла не умеет ладить с нашими союзниками и очень сильно и плохо э, разговаривает с немцами. То есть, когда он противостоял Путину в Европе, то он, оказывается, мешал нашим союзникам. Как только его назначил Трамп главой разведки, он вдруг сразу стал путинским агентом. Я же даже молчу, что он был э, Гринелл, я имею в виду, Советником Ромни той поры, когда Ромни говорил, что Россия – это враг, и над ним все смеялись. Я не знаю, насколько Гринелл был связан с этой позицией Ромни, но тем не менее, он был в его команде. И если кто-то из товарищей либералов потрудится найти шоу Грего Гатфилда 2016 года, я-то его просто запомнил, ну, может, тоже поискать, где Гринелл говорит, что ему Трамп нравится всем, но он ждет от него более жесткого отношения к Путину, то как-то кремлевский агент из него, прямо скажем, не очень. Но, естественно, Левых это не интересует. Гринелл такой сикой, все, что он делает, это в интересах России, Кремля и так далее и тому подобное. Но мне в этой ситуации жалко только, что Гринелл временный исполнитель, временный глава, и он сам об этом говорит. Хотя, сколько это его временность продлится, мы, конечно, не знаем. Может, дольше, чем хотелось бы Леву. Что он успеет сделать, мне сказать сложно. Потому что, если мы с вами опять начнем углубляться в вопрос того, как изменять, реформировать разведку, то это все займет у нас очень много времени. Пока Гриннелл избрал правильный очень ход, на мой взгляд, он начал, опять же, под негодование лево-либеральной публики, начал набирать людей, которые так или иначе имели отношение к... Делам Нуниса да, и к подобным расследованиям то есть тех, кто, ну, по крайней мере, президенту лоялен. Вы знаете, это извечная проблема. Как сделать так, чтобы кому подчинять разведку? Подчиняешь президенту. Э, замечательно. Когда приходит Обама, мы все это видели. Подчинить разведку конгрессу, э, если в конгресс придут демократы, сами понимаете, что будет. Пытаться как-то перестроить отношения внутри агентств очень сложно. Поэтому идеальный вариант в данной ситуации – это просто действительно максимально насытить на, по крайней мере, время работы Трампа и любого республиканского президента консервативными людьми эту самую разведку. Естественно, это вызывает серьезные проблемы. Потому что, когда, например, Портер Гос последний, по-моему, достаточно, ну, не считая Помпео, до да, Трампа я имею в виду, последний консервативный достаточно глава разведки при Буша, пытался привести своих людей, то это вызвало большой конфликт с бюрократией. Но вот э, в результате, как сделать так, чтобы, с одной стороны, и аналитика разведывательная была не столько ориентирована на либералов, а... Известно, что большую долю аналитиков составляют представители университетов, а вы сами знаете, кто это такие. И, с другой стороны, чтобы вот этот вот извечный конфликт, как сделать так, чтобы разведка не была простой бюрократией, а какими-то идеями руководствовалась, ну, чтобы это не были идеи либералов, как это тоже было раньше. Это вопрос. Как с ним справиться, я, увы, не знаю. Очень надеюсь, что... Гренелл и тот, кто его сменит, и, повторяю, лишний повод нам требовать и ждать второго срока Трампа, что они вопрос, если не решат, то, по крайней мере, сделают разведку более подвижной, разведка сообщества, и более отвечающим нуждам дня, и не такой зависимой от либерального эстеблишма. У Помпео, если говорить непосредственно от ЦРУ, вроде бы более-менее получалось, Хаспел с Трампом, насколько я могу судить, тоже в хороших отношениях. Гринелл, напоминаю, он возглавляет всю разведку, и у него задача еще более сложная, глава национальной разведки это серьезно, но вот есть у него шанс хоть что-то предпринять, насколько удачным он будет, не знаю, еще будет зависеть от того, кто Трамп назначит ему на смену, но, повторяю, шанс действительно заставить разведку, чтобы она работала, он есть. Что же касается того, с чего я начал, а именно, как развед э, разведсообщество будет, должно противостоять ну, контрразведке и разведка м, кремлевскому влиянию, и какие контрмеры будут предприняты, э, но этого мы с вами не узнаем, э, к сожалению или к счастью, потому что такие вещи, они, естественно, засекречены. Э, но я все-таки тоже рассчитываю, что Путин какую-нибудь плюху да, получит. Тут напрашивается много нехороших шуток про явную ориентацию, ну нехороших как они хорошие, но не для эфира. Шуток про явную ориентацию Гринеллы и скрытую ориентацию кремлевских товарищей. Ну вот я них от них воздержусь все-таки и просто пожелаю Гринеллу удачи и то, чтобы какой-нибудь сюрприз... Он Путину, да, преподнёс бы. Когда в этот срок Трампа или в следующий, это мы уже посмотрим. Здесь всё молкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Ну, вот что, то, что мы называем э, осушением болота, похоже, этот процесс начался. Гринелл уже уволил там, старых бюрократов некоторых из э, Агентства национальной безопасности. А, кроме того, еще один момент. Э, Джон МакКинти бывший личный охранник Трампа, который потом уходил с работы, где-то, по-моему, месяцев 18 его не было. А, вернее, какое-то время его не было, а теперь он вернулся, возглавляет а, не а, Чипов, став Белого дома, а его личный, как бы, Трампа. И, похоже, там начинается чистка бюрократов, которые не лояльны, которые не поддерживают политику Трампа, наоборот, саботирует ее, похоже, от них будут избавляться. Во-первых, по-моему, в половину будет сокращен Совет национальной безопасности, где сидят а, обамовские прихвостни Их там, по-моему, человек 400 было В свое время начинали, по-моему, не то с 7, не то с 9 человек ну, Да, он раздулся до безобразных размеров а, а сейчас там просто сотни бюрократов Которые занимаются непонятно чем Пытаются определить, играют в большинстве, в большинстве случаев в политические игры и вот, а, похоже, что в половину будут сокращать Совет национальной безопасности и избавляться от нелояльных, а, у, у левых уже истерика по этому поводу, избавляться от нелояльных, а, так сказать, бюрократов, которые работают и в аппарате Белого дома, и в, в других а, министерствах и ведомствах. Вот, что называется, процесс осушения болота начался. Надеюсь, что он пройдет, основная его, конечно, а, часть пройдет после выборов в ноябре месяце, но я думаю, что в какой-то степени удастся несколько подчистить бюрократический аппарат страны. Колоссальная сила, независимо от того, кого избирают народ, бюрократы пытаются свою собственную политику реализовывать. Будем надеяться, что результаты будут положительные. А сейчас мы должны прерваться на послушать рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Часова Анна Денисова. Телефон студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Вот, кстати, и вопросы есть. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Здравствуйте. многие обвиняют нашего президента в том, что он как бы не выполняет свое обещание и не уменьшает государственный долг. На мой взгляд, это не совсем правомерно. Как минимум. Значит, в свое время Обама занял столько, сколько все остальные вместе взятые не занимали. И этот долг при нем дошел до 19 триллионов. И, значит, для того, чтобы этот долг как-то уменьшить, надо ведь сначала обслуживать эти проценты, чем выше долг, тем больше идет на обслуживание этих процентов. Короче говоря, тратится каждую минуту тратится сотни тысяч, сотни, тысяч, сотни миллионов даже на обслуживание этого долга. Это раз. Во-вторых, наш президент сократил почти в два раза обслуживающий персонал в Белом доме и своих советников и так далее. Это класс масштабная экономия и его жена тоже вместо 30, так сказать, человека, обслуживающего персонала Милане имеет только пять и последнее значит, когда был утвержден последний бюджет Пришлось а, нашему президенту подписать этот бюджет, потому что а, вместе с этими порк-проектами колоссальными, которые увеличивают этот долг, потому что иначе демократы не давали ему возможности а, а, а, значит, взять деньги для того, чтобы улучшить наши вооруженные силы, что было крайне необходимо. А, я бы хотел узнать ваше мнение. Спасибо. Да, спасибо. Ну, я, к сожалению, не могу полностью снимать ответственности из президента, потому что его траты на пресловутые инфраструктуры, они вроде бы оправданы, но лучше бы побольше ему привлекать частный сектор. Но в целом проблема не в Трампе, конечно же, и здесь я, пожалуй, все-таки тот случай, когда выступлю на его стороне, вот даже с той поправкой, что я назвал инфраструктуру, здесь я с ним не очень согласен. Но, во-первых, при понижении налогов экономика развивается, а ну надо откуда-то брать деньги, поэтому автоматически возрастает и долг. Увы, то самое, как угодно его называете, болото, истеблишменты, публика, в Конгрессе, в обеих палатах, они, увы, очень сильно озабочены продвижением различных программ для своих штатов и так далее и тому подобное, им это выгодно. Поэтому, конечно же, они делают все в их силах, чтобы программ было как можно больше. И третья проблема, которую я уже говорил, я правда тогда, меня потом поправили, знающие люди, я оговорился я их назвал федеральными агентствами, они, конечно, независимые, но вот все это огромное количество независимых агентств, которые называются, да, алфавитный супы так называемый, они поедают огромное количество бюджета, их огромное количество, и что хуже всего, президент не может с ними ничего поделать. Они создаются, опять же, Конгрессом, и на их финансирование уходит столько, что если вдруг Трамп разум сократит свой штат федеральное агентство до минимума то огромное количество агентств независимых будут продолжать поедать бюджетные деньги и вот эта проблема но ну, повторяю это действительно не проблема ну как его проблема но не вина Трампа ни с какой стороны добрый день пожалуйста в эфире Алло, здравствуйте, всем здравствуйте, здравствуйте. Вы забыли, в джихоносе главные статьи расходов нашего, нашего правительства, это бесконечные траты и в Ираке и в Афганистане, которые там пожирают миллиарды, миллиарды долларов, сотни миллиардов даже. И почему, на мой взгляд, они э, берут, еще, скажем, долг, потому что Обама-Керпене все же еще существует, траты... На, на чего мы тратим огромные деньги, бюджетных денег не покрывает это да, вот. А теперь мой вот ä, вопрос. Четыре года тому назад, когда было ясно, что Трамп все же выйдет ä, победителем в гонке среди республиканцев, ä, демократы объявили его шпионом Путина. И сегодня вы, выясняется то, что Сандерс тоже выходит... Ä, на передовые позиции и его, чтобы убрать и чтобы вместо него поменять, начал, чтобы Бумбергом заменить его, они его тоже как-то стараются объявить шпионом Путина. Поможет ли это Трамп Бумбергу, чтобы вытеснить Сандерса? Или все же этот рецепт демократов не поможет и на этот раз? Спасибо. Да, спасибо вам, но я уже сказал свое мнение по этому поводу чуть раньше, а что касается помощи, да я думаю нет, понимаете, когда демократы четыре года обвиняли Трампа в том, что он русский шпион и ничего это не подтвердило, но если вдруг будут твердые доказательства, что Сандерс получает деньги на почте прямым, прямым переводом из Москвы, то им, даже, то им никто не поверит. Потому что, ну, все уже, сколько можно. Это даже не смешно, как говорится. Проблема в том, что они подорвали вообще э, сам, во многом безопасность. Потому что теперь любой серьезный разговор о перспективах и возможностях вмешательства из Москвы или из Китая, кстати, это про Блумберга, можно еще вспомнить, что у него там мутные связи с Китаем. Так вот, что любые вмешательства оттуда, их никто не будет серьезно воспринимать. И вот это плохо. Ну, а теперь давайте поговорим об эмиграционной политике президента перед выборами. Да, она, так, с одной стороны, вроде бы радует, потому что мы видим, что... Президент и его, прежде всего, генеральный прокурор, то есть БАР, усиливают давление на пресловутые э, города-убежища, потому что города-убежища, ну, это, конечно же, противоречит абсолютно всему, что только может быть. Я уже не раз говорил и ссылался, сейчас не буду повторять, на решение суд, Верховного Суда и 19, еще 19 века, о том, что э, президент и Конгресс должны решать, кого пускать, кого не пускать, э, и что э, и судья Дж Джозеф Стори да, еще раньше, тоже в 19 веке, но еще в его э, начале, писал о том, что проникновение посторонних людей уничтожает изнутри э, страну, и, знаете, любопытный момент, э, немного даже до него отвлекусь, да, время еще есть. Э, тут есть такая книга, она написана в 80-е год, называется «Агентство». Она про ЦРУ. Э, ну, авторы, я не уверен, как произносится, нигде не нашел произношение фамилии, он ирландская. Ну, наверное, Рейнла или Рейнлаф. Ну, The Agency, поищите. Только, ну, Second Hand, но она того заслуживает. <coughs> так вот... Когда автор пишет о 80-х годах, то он там не только о ЦРУ пишет, отвлекается на вопросы внешней политики вообще, но там его замечания, на которые тогда, я думаю, мало обратили внимание, а теперь оно очень актуальное. А именно он написал, что когда Рейган подписал амнистию для нелегалов 86-го года, то это был знак для врагов Америки, что страна не способна защищать свои границы. И это был один из самых больших проколов по мнению автора, да, кстати, по моему, при всем моем, знаете, уважении знаете, к Рейгану, президента. И то, что сейчас Трамп пытается э, вот это вернуться к конституционным установкам и к решениям Верховного Суда и с этими самыми город, городами убежищами разобраться, и Бар, вы знаете, иски выдвигает, э, и, кроме того, города некоторые исключаются из общенациональных программ, то это, конечно же, замечательно. Но проблема в том, что сами же республиканцы, они, увы, этому противодействуют. Например, Десантис, давно я про него не говорил, он сейчас пытается у себя в штате провести, он тоже борется с городами-убежищами, но еще он пытается провести закон про электронную систему э, идентификации, да, то, что E-Verify называется. Но местные же республиканцы тормозят этот законопроект и, и из него вынимают э, целый ряд пунктов, ну, например, чтобы э, нелегалы, которые связаны с, э, с чем-то там сельскохозяйственным, чтобы они выводились из-под запрета. То же самое в, в декабре Палата представителей приняла на самом деле тоже проект амнистии, который во многом похож на тот, что при Рейгане был. Там тоже для тех нелегалов, которые как-то связаны с сельским хозяйством, эта амнистия объявляется. И к моему глубочайшему опасению, есть вероятность, что эта амнистия и через Сенат пройдет. Мне хочется верить, что нет, но кто знает. И как Трамп ее становит да еще перед выборами, тут действительно понять сложно. Так что здесь действительно проблемы есть. С одной стороны, да, действительно, то, что я вам сказал, иски против городов убежищ и то, что пограничный патруль теперь там действует, определенные отряды под крики стоны, сами понимаете, демократов. С другой стороны, то, что республиканский истеблишмент тут мешает очень серьезно, и вот эта амнистия, это будет очень плохо. И плюс еще, я тут не знаю, как к этому относиться, потому что к любой новости, которая начинается со слов «reportedly said», ну, конечно же, это могут соврать, тем более, что это идет преимущественно через мейнстримные издания, вроде «Ваш По» или «Нью-Йорк Пост». Но если правда, что Малвене в Британии сказал, что нам, американцам, нужно больше людей из-за границы, потому как экономический рост, он не обслуживается теми людьми, что уже находятся в Америке, то мне очень хочется надеяться, что все-таки неправда, что он этого не говорил, все это вымыслил. Но, увы, я пока опровержения не вижу, а вижу только больше и больше статей уже в консервативных изданиях. Но, если он действительно это сказал, то это очень серьезный удар по всей политике президента. Ну, сам президент, к сожалению, тоже иногда говорил, что нам как-то нужно расширять, просто друг... реформировать иммиграционную политику. Но, с другой стороны, когда Трамп говорит, что все, тут я даже не буду переводить «we are full", то я его прекрасно понимаю. На данный момент, возможно, естественно, суды это вообще зарубят, но во второй срок, я считаю, Трампу нужно пробовать вообще мораторий вводить на иммиграцию, ну, потому что что-то надо с этим делать. Но если он будет встречать такое противодействие со стороны Конгресса, а, увы, в обход Конгресса и в обход суд судов ему это, к сожалению, не удастся сделать, то будет не очень хорошо. Поэтому в этой ситуации мне трудно что-либо советовать, трудно что-либо рекомендовать да еще вы помним что скорее всего через месяц- другой ну, наверное в мае все таки а может и в июне подоспеет решение верховного суда на про адаку пресловутую и как трамп еще будет разбираться с ней, но действительно иммиграция опять выходит на первый план. И как ее разрулить так, чтобы не утратить перед выборами поддержку истеблишмента, она все-таки нужна, как мы к нему бы не относились. Не потерять поддержку избирателей, которые видят в Трампе человека, который будет защищать интересы американских служащих и рабочих, а не нелегалов. И заодно помогать, поддерживать конституционный, повторяю, порядок и плюс что поддерживать своих же губернаторов вроде Де Это проблема очень серьезная. Я желаю, чтобы президент, конечно же, с ней разобрался, но, повторяю, здесь будут сложности, и если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Я всегда говорил, что, к сожалению, в той и в другой партии есть люди, которые заинтересованы в нелегальной миграции. Демократическая партия заинтересована в новых голосах, поскольку американцы не очень хотят голосовать за демократов, им нужны новые а люди, которые с другой ментальностью и голосуют блоками за демократов. Если возьмем этнические группы, то увидим там 70, от, от 72 до 95 процентов голосуют за демократов. Что касается республиканцев, те кто финансируется там скажем торгово-промышленными палатами как Пол Райан в свое время а, а бизнесы заинтересованы в нелегальных иммигрантах некоторые, потому что они за счет этого держатся, живут а, потому что это такая дармовая рабочая сила и они давят на своих представителей с тем, чтобы в частности братья Кох которые финансируют Ката Институт которые либертарианцы они выступают э, против э, закрытия границ, и в этом смысле э, объявили войну э, президенту Трампу. Хотя в свое время мы знаем, что братья Ков финансировали, скажем, республиканскую партию. Но вот в этом вопросе поддержки с их стороны нет, наоборот, они объявили войну. Так что какие-то представители больших бизнесов заинтересованы в нелегальной миграции, а у них есть представителей, в том числе республиканцев, которые противостоят наведению на порядка. Судьи мешают, а, я не знаю, вот будет рассматривать Верховный суд, а, когда какой-нибудь а, судья федеральный а, вдруг принимает решение и запрещает, а, так сказать, останавливает указ президента на всей территории США, то есть какой-то судья в каком-то округе, окружной судья, останавливает действие президентского указа на всей территории Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что этому беспределу будет положен конец. И э, это вызвало истерику у Сони Сэтамайор. Вы помните назначенка Барака Обамы, которая тут разразилась э, письмом таким, кричащим о том, что судьи, назначенные республиканцами, э, предвзято э, относятся к, э, к Трампу, как бы вот отдают предпочтение его решениям. То есть, э, их не возмущало, когда они в нарушении Конституции, сказать, поддерживали президента Обама, а вот когда э, конституционные судьи принимают свое решение на основе Конституции, и это решение согласуется с действиями президента, это у них вызывает истерику. Иван, к сожалению, у нас не осталось больше времени, как всегда, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.